Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это видео я записываю для участников моего тренинга по партнерским продажам для новичков. В этом ролике я расскажу, как легко и просто отредактировать сайт-витрину под ваши партнерские ссылки и под ваши продукты. Наиболее часто задаваемый вопрос на первых занятиях – был следующий. Если я продаю 2-3 товара, требуется ли мне для каждого товара заказывать свой домен и услугу перенаправления. Значит, если вы ведете трафик на отдельный лейдинг, то да, вам придется под каждый товар покупать свой домен, заказывать услугу перенаправления, чтобы сделать свою партнерскую ссылку красивой. Но если вы ведете трафик на сайт-витрину, где собраны несколько ваших офферов то здесь можно ограничиться покупкой одного домена вот как отредактировать этот сайт витрину я и расскажу вам в этом ролике и расскажу кто этим занимается в нашей тестовой группе если вы по каким то причинам не хотите делать это самостоятельно как отредактировать сайт витрину первый самый простой способ делать это мы будем на конструкторе сайтов платформы lp в личном кабинете конструктора у нас лежит уже готовый шаблон. Он называется лучшие подарки. Выглядит он вот таким вот образом. Здесь техподдержка SPA сети FirstProm, а именно они делали этот шаблон, выложила наиболее популярные, хорошо продаваемые сейчас продукты. И если вас эти продукты абсолютно устраивают, то есть вы хотите получить именно вот такой себе лейдинг, то первый самый простой способ редактирования этого шаблона – это просто-напросто исправить свои партнерские ссылки. То есть, когда человек будет нажимать на кнопочку «Подробнее», в отдельной вкладочке будет открываться лейдинг оффера, но уже именно по вашей реферальной ссылке. вот Каким образом вставить под кнопочку «Подробнее» свою реферальную ссылку? Это самый простой вариант. Значит, с чего мы начинаем? В первую очередь мы делаем копию нашего основного шаблона. То есть нажимаем на кнопочку «Копия» и у нас опять же в личном кабинете создается точно такая же страничка, но с названием «Копия». Чтобы было понятно, чья это витрина, название лучше сразу же переименовать под себя. Нажимаем на кнопку «Настройка», «Странички общие» в настройках, изменяем название этой страницы. «Лучшие подарки в 2016», ну, например, «Черноусова» или там «От Черноусова Игоря». Нажимаем на кнопочку «Сохранить». Все. Возвращаемся на страницы, нажимаем в менюшке на кнопочку «Странички». И наша страничка уже имеет другое название, понятно, чей это лейдинг. А теперь переходим к редактированию этой переименованной странички. То есть нажимаю на кнопочку «Редактор». Вот, и я попадаю в редактор конструктора платформы LP. Как я уже сказал, первый самый простой вариант редактирования этой странички, это поменять ссылочку на вашу партнерскую. То есть ничего менять не будем, меняем только ссылку. Как это делается? В личном кабинете spa сети Fiosprom вы ищете продукт, ну, в нашем случае беспроводные наушники. Вот, перехожу в Fiosprom. Страничка оферы. Естественно, я нахожусь в, своей, в своем аккаунте. Ищу офер, беспроводные наушники. Вот они. Нажимаю подробнее и выбираю лейдинг, с которым я буду работать. Наш сайт Витрина прекрасно отображается на всех устройствах. Вот если вы нажмете на предпросмотр, можно посмотреть, как он выглядит на компьютере, на ноутбуке на планшете и на мобильном телефоне. То есть работает на любом из устройств. В зависимости от вашего трафика, который вы будете гнать на этот лейдинг, вы можете выбрать либо лейдинг для мобильных, либо лейдинг для стационарных компьютеров. но Я буду ориентироваться на мобильный трафик, выбираю для работы лейдинг для мобильных. Сервис мне генерит мою ссылочку. Я ее просто беру, копирую. Обычные операции копирования. Возвращаюсь в свой редактор. Навожу на кнопочку подробнее. И нажимаю вот на такой гаечный ключ. То есть изменяю настройки кнопки подробнее. Все, что вам нужно сделать в открывшемся окне, это вот эту вот ссылочку. Вы можете удалить и вставить свою. Опять же, классической операции вставки. Ctrl V я это сейчас сделал. Все, щелкаем в любом месте вне этого окна. Окошечко закрывается. Все. Беспроводные наушники я отредактировал. То есть теперь, когда будем нажимать на кнопочку подробнее, я буду переходить на лейдинг по своей партнерской ссылке. Следующий продукт это 3D сказки. Поступаю точно так же. Перехожу в оферы, ищу 3D сказки. Вот они. Нажимаю подробнее. Здесь лейдинг только под стационарники, насколько я понял. Выбираю для работы. Вот, выделяю. Опять же копирую правой кнопкой. Возвращаюсь в редактор. Навожу на кнопочку подробнее. Навожу на ключик желтенький. Щелкаю по нему. Удаляю ссылку старую. Ну и давайте опять же правой кнопочкой вставлю. Все. Щелкаю вне этого окна. Еще один товар отредактировал. И вот таким вот образом вы проходите по всем товарам на этом лендинге и меняете свои реферальные ссылки. Когда все ссылки отредактированы, нажимаем на кнопочку «Опубликовать». Страница опубликована. Можно сразу перейти на список страниц, что я сейчас и сделаю. И что я получил в итоге? Я получил новый сайт витрины со своими партнерскими ссылками. Причем сайт витрины, который имеет уже свой адрес. Вот его адрес, доменное имя, которое дал ему конструктор. Если я его правой кнопочкой открою, то откроется уже мой сайт витрина со своими реферальными ссылками. И чем нужно закончить? Вот этот не очень красивый адрес вам нужно облагородить. Мы это делаем с вами через переадресацию на два домена. У нас здесь заказана услуга переадресации. Вот три домена. Все они с услугами переадресации. И вот домен бездиет24. Вот именно для этого домена я сделал вот такую вот страничку. Лучшие подарки для здоровья. У нее вот такой вот адрес. Я сейчас его открою. Скопирую этот адрес. Сейчас сайт бездиет24... Ведет только на один продукт. Это пленка для похудения. Я сейчас его открою. Вот. Он ведет только вот на такой одиночный лейдинг, где продается только одна пленка для похудения. А сейчас я его перенаправлю на страничку «Лучшие подарки для здоровья», где среди офферов, которые здесь расположены, также есть и эта пленка для похудения. Как я уже сказал, все, что мне нужно сделать, это войти в услугу переадресацию, щелкнуть на вот эту вот плохо видную ссылочку форматинг. Да? Удалить переадресацию на одиночный лейдинг с пленкой. Удаляю. Заказываю новую услугу переадресации. то есть Удаляю эти HTTP, удалю полностью и вставлю. Маскирую под фрейм. Пишу лучшие подарки для здоровья нажимаю на кнопку добавить перенаправление когда кэш обновится доменное имя бездет 24 уже будет вести не на одиночный лейдинг а вести на сайт витрину Вот на такую вот страничку итак это самая простая операция редактирования сайта витрины как я говорил на обратной связи я для тестовой группы купил оплаченный аккаунт на платформе LP. Те, кто не хочет покупать себе аккаунт, ну, например, только для того, чтобы сделать одну такую витрину, покупать и оплачивать каждый месяц, я считаю, что это нерационально. Поэтому вот специально для тестовой группы я оплатил аккаунт. Дал доступ к этому аккаунту только одному человеку, потому что если мы все туда полезем с разных IP, нас сразу заблокируют. Дал доступ к этому аккаунту только одному человеку, это Елена Комарова. Именно она будет редактировать для всех вас, ну, для тестовой группы, лейдинги. Вам необходимо списаться с Еленой Комаровой. Она проходит наш тренинг. Ссылку на ее страничку ВКонтакте я приложу под этим видео на страничках тренинга. Значит, пишите Елене, списывайтесь, отправляйте ей свои партнерские ссылки на продукты, которые у нас представлены на страничках наших сайтов Витрины. Елена вам исправит, вышлет вам адрес вашей странички, а вы его облагородите через уже оплаченную у вас услугу перенаправления. Итак, это самый простой вариант когда мы меняем только партнерские ссылки. Сейчас для тех, кто имеет свои аккаунты на платформе LP, вам вот этот шаблон мы тоже можем перенести, и вы его будете сами редактировать. Я покажу, как шаблон отредактировать более детально, как изменить продукты на совершенно другие, и как внести еще изменения в эту страничку витрины. Начинаем опять же с создания копии, то есть создаю копию, вот, например, для уже своей странички, которую я редактировал продукта для здоровья. Опять же, ее переименую, чтобы было понятно, что это такое. Вот, нажму сохранить, вернусь на список страниц и войду в редактор странички тест. Если вы решили глобально поменять эту страничку например изменить какие то другие продукты Но в первую очередь вы на бирже фиоспром в разделе офферы находите какой то офер, который именно вы решили продавать опять же лучше их собирать под какую то тематику чтобы предлагать целевую аудиторию ну, например вы решили там продавать часы либо какие то там интересные гаджеты то есть вы ориентированы там, на определенную аудиторию. Да? Ну вот, например, я хочу вместо вот этих пилок разместить часы. Опять же нажимаю подробнее. Мне нужна вот эта вот картинка. Проще всего ее взять прям с сайта FESPROM. Правой кнопочкой нажимаю, нажимаю сохранить. Выбираю папку для сохранения и сохраняю эту картинку. Возвращаюсь в редактор, навожу на картинку товара, щелкаю один раз. Нажимаю на кнопку Загрузить изображение. И выбираю папку, куда я сохранил свою картиночку. Вот они, мои часики. Нажимаю открыть. Все. Картинка часов сохранилась. Опять же щелкаю вне окошечко с редактированием изображением. Оно закрывается. Что делаем дальше? Меняем вот это вот название. Либо пишите руками. Либо нажимаете на лейдинг и можете название этих часов сдернуть с лейдинга. Либо в самом простом случае напечатать руками. То есть выделяете старое изображение, пишите золотые женские часы. Здесь вы можете использовать элементы форматирования шрифта, ну если хотите. Можно что-то увеличить. Уменьшить. Изменить цвет. Ну, стандартные вещи, связанные с форматированием. Вот взять его, например, сделать покрупнее. Вот так вот. Меняем, естественно, цену, чтобы она соответствовала цене на лейдингу. То есть здесь они стоят у нас 3990 рублей. Именно столько пишем в лейдинге Щелкаем на цену, удаляем старую цену и подписываем новую. Опять же, щелчок вне окошка заканчивает наше редактирование. Ссылку меняем уже известным вам способом и настраиваем по желанию вот этот вот стикер вверху. Нажимаем на шестереночку и вы можете включить этот бейдж, либо отключить. Видите, я сейчас взял, его просто отключил. Снова навели на шестереночку, на золотой ключик. Включили бейджик. Что здесь написано будет? Меняете на то, что больше нравится вам. Не лучшая цена, например. Лучший подарок. Вот выбирайте цвет. Вот можно еще включить, показывать старую цену. Вот так вот. Это тоже неплохо работает, потому что все любят скидки. Но чтобы не было такая разница, здесь 11, здесь 110 тысяч, а сейчас новая цена 3 900. Но, опять же щелкаем вот на эту цену старую и, например, здесь пишем там 5 тысяч. Да? Опять же щелчок. Теперь уже это смотрится более интересно. Старая цена 5 000, сейчас 3 900. Вот, вы знаете, что под все новые годы идут какие-то скидки, поэтому это нормально. Ну и вот таким вот образом вы редактируете все другие товары. Не забывайте, конечно, менять свою ссылку. Значит, если вы хотите, если вам не нравятся картинки, которые предлагает вам Фюзпром э, на своем сайте, вы можете эти картинки искать в тех же самых Яндекс-картинки, подбирать какие-то более эффектные, на ваш взгляд, изображения, товар но если вы качаетесь яндекс картинки вам необходимо тогда будет эту большую картинку обработать но ну, в том же самом фотошопе все что вам нужно будет сделать это те картинки которые вы нашли перетащить в photoshop ну вот например моя картинка с хлебом вот у меня запущен photoshop я просто беру и буксирую картинку она громадная, большого размера. Конечно, в таком виде ее размещать на наш сайт витрины нереально. Поэтому входим в режим изображения. Выбираем размер изображения. Видите, здесь оно тысячи. Да? Мы делаем там 320. Пропорции сохраняются. нажимаем на кнопочку ok вот изображение сразу же пропорционально уменьшилось. И теперь его пересохраняем выбираем файл сохранить для веб-устройств видите тут отдельное действие вот, выбираем формат лучше джипех и нажимаем на кнопочку сохранить сохраняем эту картинку в какую-то папочку не забудьте только куда сохранили вот, и она уже сохранится адаптированный под сайт будет грузиться очень быстро и вот таким вот образом вы редактируете все товары которые лежат на вашем сайте витрине вот, я тут даже добавил еще один элемент, он называется подвал. Вы тоже это можете сделать. И вообще можете с помощью этого конструктора изменить эту витрину до неузнаваемости. Было бы желание все это делать. Рекомендация по созданию сайта витрины. Не перегружайте ее большим количеством товаров, но вот у меня здесь 12 товаров, это, например, максимум, с моей точки зрения, сколько можно загружать. Иначе человек просто закопается в этих товарах и очень долго будет сидеть на, этой, на этом сайте витрины. Не перегружайте свою витрину вот этими вот бейджиками то есть лучше сделать таким образом чтобы с помощью бейджиков выделить именно тот товар который наиболее активно сейчас продается который на пике популярности чтобы ваш сайт витрины именно выделял этот товар и ценой и бейджиками и так далее есть, все остальные товары могут как то тенять его и привлекать внимание человеку именно к нужному вам товару после исправления опять же нажимаем опубликовать наши изменения сохраняются либо продолжаем редактировать, либо возвращаемся сразу к списку страниц. И в заключение я вам покажу еще одну очень полезную вещь, которую представляет вам конструктор платформы LP. Это привязать к своей страничке свой домен. Как я уже сказал, после того, как вы отредактировали страницу, у нее появляется свой адрес. Он не совсем красивый, но он есть. Вы, в принципе, можете на него перенаправлять людей. Но лучше э, на самой платформе LP купить домен. И ваш домен сразу же привязать к своей страничке. Вот как я сделал для странички лучшие подарки. К ней уже привязан мой домен BEST 2016. И эта страничка уже смотрится совершенно по-другому. У нее более красивый адрес. Значит, Как привязать свой домен? Входим в раздел домена. Регистрируем новый домен. Делается это здесь очень просто. Но если вы сделали, если вы смотрели инструкцию для два домена, здесь вы повторяете точно так же. Создаете э, свой профиль, заполняете свои данные и подбираете какое-то красивое доменное имя. После того, как у вас домен зарегистрирован, он у вас появится вот, в списке доменов ваших. И затем на страничке, где собраны все ваши созданные сайты, к любому из этих сайтов вы можете привязать зарегистрированный вами домен. Входим в настройки, основной домен, выбираем домен, который вы создали. Просто ставите галочку напротив этого домена и данная страничка, вот в моем случае лучшие подарки для здоровья, будет связана с доменом BEST 2016. Все, что вам остается, останется делать, это нажать на кнопочку «Сохранить». И теперь вот уже по этому адресу будет открываться совершенно другая страничка. Вот здесь все очень просто и понятно. Причем домен, который вы покупаете на платформе LP, он вечный. То есть вот сколько вы будете пользоваться этой платформой, столько будет жить и ваш домен. Вот такая интересная услуга предоставляется создателями платформы LP. На этом я свой несколько уже затянувшийся урок заканчиваю. Думаю, все достаточно подробно было рассказано по работе с конструктором. Обращайтесь к Елене Комаровой, если вы в нашей тестовой группе. Если вы будете сами создавать странички, используйте ту информацию, которую я вам сейчас дал, и те видео уроки, которые находятся внутри самого конструктора сайтов платформы ЛП. Удачных вам продаж. С вами был Игорь Чернаусов.